Скажите ваше мнение о движении Хам. что им следовало бы поменять или наоборот оставить? Я категорически противник таких движений, и считаю, что государство когда их скрыто или открыто поддерживает, то оно само ставит под сомнение свой авторитет, и провоцирует людей на беззаконие. Это очень ошибочная политика. Наказанием нарушителей должно заниматься государство, и уполномоченные на это органы. И больше никто. Серж, предположим, вы выиграли в лотерею немного всего 10 миллионов долларов. Какие ваши действия? Я считаю, что 10 миллионов долларов это очень много. Если бы эти 10 миллионов долларов были бы чистыми после налогообложения, я бы на 5 миллионов накупил бы квартиру в Израиле, что-то распределил бы своя семья, что-то сдал бы на съем. Это бы и хватило на безбедное существование. А остальные 5 миллионов я бы вместе с женой разослал бы и друзьям и родственникам. И этого тоже вполне бы хватило. Так что, как видите, все прозаично, ничего сложного. Ни в какой бизнес я, естественно, не пошел бы. Вообще тратить деньги, которых нет, это всегда легко и приятно. Серж, вы пошли на рыбалку и случайно поймали настоящую золотую рыбку с тремя желаниями в комплекте. Для себя и для всей планеты. Что бы вы выбрали. Я бы загадал одно желание, чтобы все мои будущие желания исполнялись бы, а рыбку бы после этого зажарил бы на сковородке. Сеш, как ты борешься с ленью. Никак, я делаю только то, что мне нравится. А если, например, надо еду готовить или работать руками, то просто вставляю наушники в уши, что-то слушаю по пути. Те же аудиокниги, тот же YouTube, И любая работа становится легкой и интересной. Главное что-то самому делать и решать, а не просто выполнять чьи-то указания. Вопрос, а что в вашем понимании любить родину? Моя родина начинается с меня самого, с моей семьи, с моей квартиры, и дальше круги расширяются и соответственно разжижаются. Я считаю, что наивысшая концентрация любви и приятия должна быть в десяти метрах вокруг меня, и к этому надо стремиться, и это не так просто, как кажется. А все остальное дело десятое. В крайнем случае можно самого себя вместе с этой любовью перевести в другое место, и там будет ваша новая Родина. И я это однажды сделал.